Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона, как обычно, я, Амортис. Поехали! Сегодня у нас опять файтинг. Не то, что я очень их люблю, честно говоря, но вот наш сегодняшний пациент имеет, если можно так выразиться, историческую ценность. Потому что среди ценителей жанра считается одним из лучших файтингов вообще. Встречаем Soul Calibur. Серия началась еще в 1998 году, когда первая часть игры вышла на игровых автоматах. Позже ее сделали под консоли Dreamcast, а потом сделали еще ту его кучу частей. Но у нас не экскурс в историю, а краткий обзор. Поэтому рассматривать будем только эту конкретную игрулину. В принципе, если ты играл в файтинге, ты должен знать, как там все устроено. Soul Calibur типичнейший файтинг. Правда радует множество доступных режимов, от обучения до выживания, но опять же никаких особых новшеств тут нет и любители жанра видели это не раз и не два. Также порадовали опции, управление настраивается довольно гибко, можно менять тип управления или подстраивать расположение экранных кнопок под себя. Ну, что можно сказать о самой драке? Во-первых, то, что эти самые экранные кнопки довольно хреново нарисованы. Возможно, авторы пытались изобразить кнопки тех самых игровых автоматов, возможно, хотели сделать их поярче, чтобы они не сливались с фоном. И в том, и в другом случае вовсе не обязательно было рисовать интерфейс в сраном пейнте. Ну правда, посмотри на эти кнопки, выглядит так, как будто кто-то рассыпал на экран детские витаминки. Процесс же избиения соперника интуитивно понятен и особо объяснять не стоит. Слева джойстик, справа три кнопки удара и кнопка блока. Что примечательно, если удар подержать какое-то время, то урона будет нанесено больше. Ну и естественно, есть различные комбо. Плюсы и минусы. Из недостатков игры можно отметить отсутствие мультиплеера. Его вообще нет. Ни по Bluetooth, ни через интернет, никак. А ведь бить друзей это важная часть любого файзинга. Ну а плюсы. Сделано все довольно качественно, да и поклонники серии должны заценить. Знакомые колоритные персонажи, хорошая анимация, все на месте. На сегодня это все. Если обзор понравился, подписывайся на канал. Ведь вокруг еще полно игр. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. Até mais.